Дорогие друзья, сегодня понедельник, 20.00 по московскому времени, а это значит, что все мы, участники сообщества Easy Business Community, выходим на связь, выползаем, выползаем из, нор, из офисов, с рабочих каких-то встреч и встречаемся здесь в прямом эфире чтобы обсудить то, что у нас произошло за неделю, к чему мы будем стремиться в этой неделе, познакомиться с новыми интересными спикерами, получить новые новости, информацию, ну, в общем, пообщаться друг с другом, ну, и чтобы узнать более э, подробнее маршруты наших дальнейших действий. Как меня придет сегодня, друзья мои, вы не представляете, потому что новостей много, но э, ко всему, скажем так, будем по порядку переходить. И первому, кому я хочу сегодня передать слово, Юр, давай тебе передаю слово, я знаю, у тебя очень много новостей. Вперед. Юрий, свобода, друзья мои, Борноваться, аплодисменты. Привет, привет. Отлично. Да, друзья, как меня слышно, поставьте плюсики, нормально слышно, да, поставьте лайки или дизлайки, все равно, и так и так вы повысите свою карму. Так, всем привет! Сейчас к нам еще должны подключиться Анатолий и Владимир, также Сергей и еще ребята. Все остальные пока не подключаются. Я знаю, сегодня Владимир полетел с Доминиканской Республики, только-только вернулся. Вот, у нас там полным ходом развивается комьюнити тоже. Представляете, доминиканцы изибисты такие уже активные. Вот круто, да, когда вот так вот в таких странах, там, в экзотических, есть уже друзья, есть уже единомышленники, есть куда даже ехать отдыхать. И не, можно даже не в отель, а приехать к кому-то в гости и там зависнуть на месяц, например. Вот. На, на, на Доминикане обязательно проведем какое-то мероприятие. Вот, так. Ну, всех давайте я поздравлю с весь христианский мир, поздравлю с прошедшей. Пасхой, Христос воскрес, как говорят, вот Анатолий подключился к нам, Толя, привет, Толя тоже только вернулся из такого серьезного, затяжного рабочего турне, он также расскажет вам сейчас о своей поездке, да, что произошло хорошего, там тоже есть куча новостей, вот. но у нас, как всегда, понедельник, это день такого свежего глотка воздуха, день новостей крутых в тот понедельник помните да шикарные были новости я думаю вас все порадовало и все с нетерпением ждут новый понедельник у многих знаете понедельник день тяжелый а у нас понедельник easy день easy day вот такой у нас будет с вами лозунг понедельника поменяем формат в голове у людей Uh, всегда у нас реально, мы под понедельник готовимся, готовим uh, для вас всегда кучу uh, каких-то там uh, анонсов, новостей, сейчас я об этом расскажу, я сейчас давайте uh, я быстренько пробегусь по своей части, вот, и передам микрофон Анатолию. А для этого я сейчас расшарю экран и мы с вами пройдемся по, uh, я подготовил кое-какие слайды. Все видно, да? Итак, поехали. У нас на носу 20-21 апреля в Украине Киев встречает гранд опенинг. Да, то есть после Кипра идет у нас расскат по мероприятиям. Вернее, по городам нашего мероприятия торжественного открытия комьюнити. Вот первый город в СНГ стартует в Киев. И друзья у нас есть уже полностью готовые залы даже два зала завтра мы прям уже афишу выкатим где конкретное место там сейчас и тот и тот красивый зал и сейчас вы знаете определяемся все-таки в каком мы из них будем но уже место у нас железно есть это здорово и завтра будет уже афиша вы уже узнаете конкретно где там стоимость, да, это будет, я думаю, символическая стоимость. Вот этот зал рассчитан на приблизительно 500 человек. И всех гостей из других стран также приглашаем в столицу Украины, Киев. Почему? Потому что как раз в это время начинается уже такая настоящая весна. А в Киеве весна всегда красивая, плюс еще здесь будет очень красивое мероприятие. Дальше. Потом мы плавно передвигаемся в Москву через неделю после Киева, в Сафету уже передаем России, столице матушки России, Москве. Там у нас будет проходить следующее мероприятие. Также это будет двухдневное мероприятие. Друзья мои, по Москве на этой неделе все будут полностью уже объявлены там, точки сборки, да, где это место, время и так далее. Вот, стоимость. И мы также это все объявим. Все будете уже знать, у вас будет уже четкое расписание. И уже можете готовиться на Москву. Дальше после Москвы у нас идет 4-5 мая Казахстан, Маты. Вот там вообще в это время весна настоящая. Я когда-то все свое время в Казахстане работал, как раз в мае месяце. Такое жарище, очень красиво, там горы, сказочный город, безумно классный. Вот, и там у нас вот как раз на майские праздники такая будет маевка, да, наша именно в Казахстане, в Алматы, вот. И теперь вот классная новость. 17-20 мая уже известно место проведения третьего бизнес уикенда Это Анталия Белек, отель Корнелия Даймонд Резорт. Шикарная пятерка, просто там вообще от, оттас. Я вам реально говорю, вы можете посмотреть, зайти в booking.com, прогуглите. Отель просто... Ну, высочайшего уровня, да, такой премиум класс. Ну, пятерка, что там говорить? Прямо рядышком, вот видите, море, там спортивные площадки, озеро, красивый там парк, ну, в общем, все по-взрослому, аквапарк, бассейны, но мы там три дня будем серьезно работать. Это мероприятие для менеджеров, помните, да, и каждый менеджер может взять с собой еще плюс два человека. Два ключевых. Менеджер плюс два. Вот такой у нас формат этого мероприятия, можете записывать. Мы также на этой неделе уже там создадим кол центр своего рода, да, где у нас прям вот есть уже оператор, который нам готовит со всех городов вылеты. Мы это, эту информацию вам передадим. Я примерно сориентирую по стоимости. Приблизительно где-то в районе 600-650 долларов выходит на человека. Это питание, проживание, перелет, трансфер, короче, все включено вот и для этого сезона для этого времени это очень реально классная цена вот поэтому можете себе уже записывать если хотите можете бронировать этот отель также если у вас есть там выходы там на операторов но у нас есть опять-таки повторюсь мы решили сделать систематизированный также формат есть оператор, который нам изо всех городов готовит вылеты. Я знаю, это Екатеринбург, и Питер, и Казань, и Барнаул, и Москва, и Киев. Вот. И также, естественно, это Казахстан. Поэтому будьте начеку, на этой неделе мы вам всю информацию выложим. И уже можете готовиться на маевку в Турцию на бизнес уикенд. Так, а теперь э, хочу вам озвучить очень крутую новость. Э, вы, наверное, обратили внимание, что в бэк-офисе у нас появилась еще дополнительная Юра, клавиша Юра, Юра, Юра, Юра. не надо. Нет? Про, да, там заканчивай. Пока, пока не будем. Нет. Нет, да? Ну хорошо, все. <laughs> Такая была интрига, представляете? <laughs> ну, на самом деле, я просто хотел рассказать, как это будет устроено, но я так понял, мы, то ли оставим, наверное, на следующий понедельник, да? Да, или через два понедельника. <laughs> а, нет, там дело в том, что смотри, какая вещь. Я, там, там, там на этой картинке было написано анонс. А -а -а. Ну, покажи анонс. В личных кабинеты. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Э, я покажу. Вот, видишь, вот прям красным написан баннер. Видишь, скоро угу. в личных кабинетах EasyVision. То ну, как ты считаешь, есть смысл сейчас рассказать, что это будет, что ожидает ну, Да, тоже ну, да, то, ты же это по статистике знаешь. А, ну хорошо, друзья, у нас такая появилась клавиша. Еще раз э, обратите внимание на баннер вверху «Скоро в личных кабинетах EasyBiz. Сейчас это в режиме тестирования происходит, и мы обязательно уже э, там объявим, э, когда, э, когда уже будет уже доступна эта функция. Пока там еще вы толком ничего не видите, есть вот такая у нас кнопочка в кабинете «Статистика». Если на нее нажать, там пока только отображается там, структура по линейке, да? а в идеале это будет вот такая навигация. Я давайте быстренько по этой навигации пробегу. Итак, что вы будете видеть в статистике структуры? Давайте вот эту картинку разберем. Это линейка Unilevel. А, нет, подождите, это не линейка. Секундочку, Unilevel дальше. Это у нас полностью статистика по структуре. Всего количества людей. Например, 200 человек, да, неактивных, 100, ну, которые зарегистрировались, но еще не имеют еще никакую программу не приобрели программа для себя вот например дальше 50 basic 30 стандартов 10 профи и 10 випов да это видите по всей своей структуре вы будете видеть все распадку да. дальше линейный маркетинг и юни теперь идем разберемся с unilevel. вот вы будете видеть на 5 уровней свою структуру с левой стороны у вас будет количество регистраций по уровням всего ну например допустим там активных 5 еще 5 например нет, на этом уровне или например на втором уровне у вас есть 30 людей, там но ну, кто-то из ваших тоже зарегистрировал людей basic, да, 10 пока активные от а 20 то есть 30 всего до да, 10 активных а 20 еще не активно и у вас есть 100 человек Uh, из них 20 человек – это те, которые уже имеют uh, либо uh, профи, либо VIP-пакет. Uh, вот, и 80 человек это целый такой большой запас еще людей, которых вы будете ожидать на пятом уровне со временем. Вы, кстати, можете дальше также углубиться и проработать с этой организацией. Теперь по бинарам мы будем видеть с вами слева, справа, сколько у нас людей, да, какой процент текущий, сколько итогов. Вот внизу у нас, например, слева 100 справа 50, итого 150 людей в бинаре. Вы будете видеть, на каком вы уже на какой ступени. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, например, допустим. Допустим, там третья ступень, да, вот здесь будет выделено. Это значит, вы уже апгрейдились на третью ступень. Дальше вы будете видеть доход всего там за месяц, за неделю и за день. Вот полностью свою бухгалтерию. И также будете видеть квалификации в своей структуре полностью на всю глубину, какие у вас ранги. Например, допустим, вы будете видеть персональный свой ранг. Кто вы там, например, менеджер, лидер, там, например, вы мастер. Да, вот плюсик то есть вы находитесь на этой ступени в первой линии вы видите там, например 10 менеджеров там один лидер вернее 3 лидера один мастер там еще пока ни одного гранд мастера и также во всей структуре да, также вы будете видеть полностью людей по квалификациям То есть вы, тогда вы будете понимать сколько ваших людей может потенциально по Приехать, да, попасть на наши офлайн мероприятия именно для менеджеров на различные бизнес-уикенды. Также там у нас будет бизнес-лагерь летом, это все будет э, уже доступно, именно э, с квалификацией уже там менеджер, лидер и пошло поехал. Так, все, дорогие мои, у меня по новостям все. Я э, считаю, что это шикарный инструмент для нас, как для бизнесменов. Почему? Потому что это своего рода такая приборная доска. Э, при... Приборная панель в автомобиле. Да, где вы видите все там: все датчики, тахометр, спидометр, уровень масла, температура двигателя, там давление в шинах. В общем, все-все-все, что необходимо для нормального полета вашего лайнера или вашего автомобиля. Так, и теперь я передаю микрофон Анатолию. Вот Толь, все, я закончил. Закрываю слайды, закрываю свой экран, останавливаю передайте микрофон. расскажи как где ты был, вот что видел. Привет. Всем привет. Как меня слышно? Нормально? Ну, как в целом-то? Я уже соскучился, не видел вас две недели. Парни из Сибири меня забрали, атаковали там со всех сторон. В общем, да, то есть у нас, кстати, вот можно отметить сразу же, прошло шикарное мероприятие, даже там несколько. То есть у нас первый день мы провели Первый день мы провели презентацию. Ну, на данный момент это является рекордным количеством у участников. На презентации было 600 плюс человек. То есть просто презентация. Кстати, Артем Лобачев сидит там, что-то Маша машет вот рукой, которая. Вот это они там были, организаторы, да. В общем, было очень круто все организовано. На второй день у нас была такая первая в Сибири криптовечеринка, где собралось большое количество людей, где мы там, ну соответственно, там была возможность и пообщаться и пофоткаться и музыку послушать и uh, разные люди там шоу-танцы делали вот и на на третий день мы делали такой закрытая такая бизнес-встреча где uh, я просто делился своим опытом но ну, ребята сказали что им понравилось, понравилось. артем там тоже был говорит нормально было вот говорит еще и хочу еще. Да. То есть, ну, такое своего рода было такое закрытое мероприятие для тех людей, которые квалифицировались. Да, в общем, там прошло все на ура, то есть я сейчас не хочу долго всех задерживать, я хочу просто поделиться, а, то есть новостями, которые я сейчас собрал для вас. А сейчас вот Юра, а, конечно, чуть вперед забежал, мне надо будет время от времени отключаться и снова подключаться, чтобы... Так, окей, чтобы все-таки интрига у нас сохранялась чуть-чуть хотя бы. Так, хорошо... Так, и теперь мне нужно поделиться экраном, как это делать, так, поделиться экраном, показать, так, и показать, так, все, сейчас экран мой, наверное, уже видно, да, вот то, что сейчас Юра показывал, уже реализовано в кабинете. Вот вы можете посмотреть, то есть вот так вот мы на днях вам включим статистику, и вы сможете отслеживать вот все, что Юра был до этого показал. Так, это у меня русский язык, то есть пока все на английском. То есть вы видите, сколько человек в организации, вы видите, сколько неактивных из них, сколько базиков, сколько стандартов, профи, сколько випов. Да? Соответственно, вы видите по линейке, сколько было зарегистрировано в первой, второй до пятой линии, сколько из них уже оплаченных. Вы видите, сколько у вас партнеров слева, сколько партнеров справа. Uh, вы видите ваш уровень, uh, то есть по карьерной, ну там лестнице, сколько, а нет, по апгрейдам, то есть вы видите уже второй, вот видите, здесь уже второй вот проапгрейдился в этом аккаунте в частности, и вот здесь вы видите уже позицию, ну, как а, вашу позицию, то есть, вот, в частности, этот аккаунт, это менеджер, вот, и а, здесь единственное, что я еще только хотел сказать, за счет того, что нужно проводить огромное количество расчетов, то расчеты будут проходить не каждый день, там, или не ежесекундно, то есть, по вашим квалификациям, чтобы вы виделись, квалифици... видели, что квалифицировать или нет, а будет проходить это все дело раз в неделю, вот, так нормально будет? Да, вот, все. То есть теперь будет, теперь будет легче. Теперь будет легче анализировать. То есть это будет такая, ну, как следующий такой этап, который мы сейчас с вами пройдем. Так, потом смотрите, что еще Что еще мне нужно проговорить, то есть что было еще сделано. Так, сейчас я тут сразу зачеркну, чтобы не проговорить два раза. Так, теперь Юра уже проговорил мероприятие в Киеве, мероприятие в Москве, мероприятие в избадене То есть здесь я бы хотел сфокусировать вас на. Uh, ну как, чтобы повнимательнее относились к этим мероприятиям и по возможности на все у нас уже в Германии жара сегодня, 27 градусов было представляете, уже все уже не знаю, надо куда-нибудь опять в Сибирь ехать там хоть холодно было так, теперь смотрите по мероприятиям я бы хотел вас просто, ну как сфокусировать, и это очень важно вот люди, которые приезжают на мероприятия они намного более эффективны, чем те люди, которые не приезжают на мероприятия, поэтому сейчас следующее мероприятие, это у нас завтра будет все, кто в Германии, у кого есть партнеры в Германии, это Дрезден, да, если не ошибаюсь. Потом следующее, это у нас получается Киев, и следующее Москва. То есть поэтому смотрите, кто где как по, по, по организации, то есть всегда вот за этим нужно следить, потому что те мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, там, конечно же, совершенно другая энергетика, совершенно все, ну, намного более лучше впитывается информация, и, конечно же, ей потом дальше легче делиться». Вот, смотрите, я посетил в Казани закрытый форум, то есть там встречались специалисты с криптоиндустрии, то есть там чуть больше 40 человек было, вот, и привез, ну, там, кое-какие новости, то есть первую новость, скорее всего, мы с вами поговорим в четверг, я сейчас расписание сейчас с ребятами согласую, просто хочу пригласить, пригласить ребят в эфир. Вот, чтобы они сами поделились. И мы подготовим там для вас там кое-какие материалы, чтобы вы могли посмотреть и ознакомиться. Вот. С ICO сейчас, смотрите, на нас практически в неделю по 2-3 по 2 три, три новые команды выходят, всякие интересные стали, да, вот, соответственно, это все занимает какое-то время, потому что пока мы проверим, пока мы встретимся с руководством, пока мы там какие-то преимущества для нас найдем, там все, что с этим связано, это все длится. Я к чему это все рассказываю? Я рассказываю это к тому, что я рассказываю к тому, что постарайтесь аккуратно обращаться со своим инвестиционным портфелем. То есть вот у вас есть какая-то сумма, определенную сумму у вас идет на рисковые активы, и все суммы, которые выделены на рисковые активы, вам не надо сразу же мгновенно все куда-то вкидывать. То есть разбивайте еще там на 5-10 частей, и мы вам будем время от времени выдавать интересные классные вещи. То есть у нас сейчас в руках три классных штуки, вот реально классные, то есть, поэтому готовьтесь там на четверг, а, то есть это для всех, опять же, доп. доход, потому что, а, как правило, есть определенная баунти, там один, там или два, или три уровня, и на этом баунти вы можете дополнительно строить себе будущее. Так понятно, что имею в виду. То есть, давайте, пожалуйста, без фанатизма, потому что я знаю, что вы ждете, вы просите. Я знаю, что мы тоже хотим, но нам, ну, в общем, мы сейчас еще разрабатываем систему а, реферальных ссылок. А, то есть, например, чтобы там не было бардака, кто-то ссылку получил, кто-то нет, чтобы оно по организации сверху вниз вот так вот шли ссылочки, и вы прям в кабинетах могли видеть, где ваш спонсор там принимает участие. Так вот было бы, чтобы удобнее всем, да, и чтобы не, не нарушалась там субординация, все, что с этим связано. Так, по ICO понятно, то есть анонс, как только я буду знать по времени, когда сможет основатель, то я вам сообщу, ну, предварительно на четверг. То есть я в пятницу уезжаю в Вену, а, кстати, я не сказал, у кого партнеры в, в Австрии, то я в пятницу, субботу, воскресенье работаю в Вене. Вот, поэтому можете туда отсылать тоже людей. То есть, расписанием, по-моему, это вставили, и адрес там тоже есть. Да. Так, следующее, что еще важно, мы планируем на следующей неделе запустить автоматическую систему переводов. Что это имеется в виду? Смотрите, давайте, допустим, сейчас вот посмотрим. Вот, смотрите, я выхожу на сайт, например, да, вот, и здесь у меня на русском языке ну или, допустим, я там смотрю, там, допустим, на английском, да, я смотрю на английском, и я вижу, что на иврите, например, это слово по-другому звучит, да? то я могу предложить, как это правильно должно звучать, ну, на иврите. И один это сделал, второй сделал, третий, четвертый система говорит, окей, ну, наверное, правильное слово написано, и она его раз автоматически меняет. И тем самым мы сможем перевести сайт в автоматическом режиме на все языки в мире. Вот это, это целый прогресс, на самом деле. Вот, сайт сможет а, скоро говорить на любом языке мира, и он будет самостоятельно переводиться. Вот, а, то есть, планируем запустить систему уже на следующей неделе. Так, это мы с вами проходили. Так, следующее, что еще я хотел сказать. По квалификациям, да, то есть квалификации, они будут видны тоже со следующей недели. То есть я вижу мою квалификацию, вижу квалификацию моих людей, да, то есть вот это тоже такой момент, но это только будет до конца готово на следующей неделе. Все, поэтому я это сказал, и я говорю, что раз в неделю будет отмечаться. Так, следующее, смотрите, у нас с вами появился, так, установить, сейчас я быстренько найду, у нас с вами появился целый новый плейлист, так, плейлист. Я вам сейчас ссылочку сброшу. Если кто-то уже обратил внимание, на канале мы уже это тоже сбрасывали. Я вам здесь еще раз продублирую. Так, где это у меня? Где это? А где чаты здесь? А, вот чат. Так, и давайте, смотрите, я вот сюда сбрасываю. Вот это плейлист. Вот на этом плейлисте у нас есть отзывы от лидеров закрытых мероприятий которые проходили в Турции. То есть, вот эти отзывы вы можете использовать там как офер для себя, для своих партнеров, если вы с кем-то разговариваете, то есть и так далее. То есть, там, ну, действительно проделана большая работа, и мне особенно понравился там от Слава Полякова, отзывы. Я только не знаю, где Слава. Сегодня его нет. Хотел, этого светлого человека сегодня в эфире в прямом потискать, но его теперь нету. Ну, да ладно. Так, и еще у нас в Киеве прошла, там, наверное, если я не ошибаюсь, чуть ли не самая большая блокчейн-конференция, которая была до этого за всю историю Украины, она прошла в Олимпийском и наши, и наши с вами репортеры были там и, соответственно, был отснят такой небольшой своего рода репортаж и ссылочку я вам сейчас тоже предоставлю, то есть можете тоже посмотреть и использовать, то есть там брендировано с нашими логотипами, то есть вы можете где-то использовать это для себя в своих целях, так, так, Сейчас я проверю, насколько это правильная ссылочка. Да, ссылочка правильная. Да, все. Можете потом тоже посмотреть. То есть у нас появилось с вами сегодня отзывов. Сколько там было? там? 12 отзывов и еще одно видео. То есть сегодня у вас появилось 13 новых видео а, к работе. Так нормально будет или лучше, легче? Все, супер. Все, поэтому используйте а, на здоровье. На своих там сайтах, страницах, в социальных сетях. То есть не нужно все выкладывать за раз, сделайте себе такой план: там одно видео в день, например, в среди недели, там, понедельник, вторник, вторник, четверг. Это удобно делать, например, там, на паузах, там, допустим, в час дня, или там, с утра там, с 9 до 10, или, например, там, после 7-8 вечера. Да? То есть вот. И по плану одно видео, один отзыв и маленький комментарий от себя. Обязательно всегда прописывайте хэштеги, хэштег из-визи, блокчейн, биткоин, ну и так далее здесь я думаю вы сами разберетесь вот просьба только не за раз выкидывать а пошагово да то есть используйте вот эти видео так на свои каналы это все призывать не надо все равно смысла никакого нету и я уже в прошлый раз говорил постарайтесь сейчас зачистить все свои каналы то что вы использовали там логотипы и все что с этим связано то есть все очистите все каналы поток пока пока это не начало чистить там специальная организация которая этим будет заниматься вот поэтому нужно будет действительно чуть-чуть почистить. Вот. И это, наверное, у меня сегодня все. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. У нас уже, в принципе, 26 минут прошло. 4 минутки потратим на вопрос-ответ. Только, только теперь еще не все новости. А, еще и что то забыл? Ну, не ты. А. У меня еще есть новости. А, давай. давай. А, я, у, у меня все, я. Да, теперь у меня тоже есть новость, мы готовили э, данную новость для вас специально. Вы знаете, что у нас есть факультет криптоэкономики, э, есть интернет-маркетинг, MLM-маркетинг, психологии, детское недавно направление. И у меня для вас шикарная и потрясающая новость, у нас в ближайшее самое время открывается еще факультет фитнеса и правильного питания. Mm -hmm. Значит, что у нас будет? Перед тем, как мы откроем этот факультет, у нас будет такой, знаете, большой фитнес-марафон, который будет длиться 6 недель. Он начнется вот уже прямо на этой неделе. Мы вставляем все в расписание, совсем вам познакомим. Мы предоставим вам такие, знаете, прям посты, то есть тексты, которые вы можете вставлять, прям готовые посты и делать репосты со своих соцсетей, чтобы, опять же, в этот фитнес-марафон привлекать дополнительных участников. Значит, что будет на этом фитнес-марафоне? У нас будет, во-первых, у нас потрясающий педагогический состав. Я давайте, не знаю, сейчас сразу мне сказать или чуть-чуть все-таки оставить? Давай, давай, давай. Привил. Ну, уже про Голтиса многие слышали, Да. Вот. Так вот, он официально как бы дал согласие на участие в нашем фитнес-марафоне. Сереж, скажи, как вы дал согласие или дал согласие? Дал согласие. Он а, дал, дал согласие. согласие, да, вот он, а не на Кипре до 9 числа, там с ребятами. Я созванивался с его этим директором. Okay. Вот, интересно все. А потом он еще будет вести у нас в сообществе свои курсы. Вот. Но вот, скажем так, насчет курсов еще идут переговоры. Потом у нас будет, слушайте, я даже не могу сейчас перечитать, но у нас там троекратный чемпион, пятикратный абсолютный рекордсмен по фитнесу, да, там женщина очень серьезная, еще одна там двухкратная европейская чемпионка тоже по фитнесу и так далее. Как будет проходить марафон? У нас будет, значит, программа, в которой мы будем рассказывать, как правильно питаться. То есть, как выбирать продукты питания, чтобы можно было дома составлять, ну, соответственно, рацион, который будет помогать а, людям сбрасывать вес, набирать массу и поддержать себя в тонусе. Более того, у нас еще будет расписана, скажем так, самая большая сложность. Знаете, в чем всегда заключается? Ты вроде узнал, да, чем надо правильно питаться, но иногда не хватает фантазии, какие блюда приготовить. И ты вроде думаешь, ну, гречка и куриная грудка. И вот ты вот начинаешь это есть 2-3 недели. И через 2-3 недели тебя уже просто тошнит от нее. У нас будет специальный повар, который будет из продуктов, который позволяет вам придерживаться той или иной программы, готовить на месяц вперед. Понимаете? Это значит следующий номер. Дальше. Я расскажу вам, как это все получилось. Серега, когда меня лично увидел, говорит, Толя, ты много ешь. По-любому, тебя нужно подготовить к лету, чтобы летом, было. Ну, нам чтобы всем, нам всем летом. надо подготовить. Я тебе летом увижу. Чтобы, вот, О, а. Дальше у нас будет для женщин отдельная программа, для мужчин, и это еще не все. У нас будет соревновательный этап. То есть, согласитесь, когда вроде ты получаешь просто знания, то есть будут у нас вебинары идти, да, где будем всему этому учить. Но! Самое интересное, это когда вы начинаете друг с другом соревноваться. То есть у нас будет турнирная таблица, где вы можете зарегистрировать свои мини-команды. По три, максимум пять человек в команде. И у нас будет каждую неделю, марафон будет идти в течение пяти недель, а в неделю будет одно, максимум два задания. Интересных, необычных, связанных а как, например, с фотографиями, с общими какими-то задачами, так и с организацией мини-флешмобов у себя в городе. Опять же, это все нужно будет фотографировать, выкладывать в соцсети. За исполнение вот этих всех дополнительных, ну, соответственно, заданий команды будут получать баллы. И кто за 6 недель баллов соберет больше всего, тот получит приз. Билеты в наш э, лагерь. Супер чемпионов, который будет в августе в Крыму, но об этом еще вообще подробнее. Ну там да, мы... И <просить> это самое, пока мы территориально еще ничего не привязываемся и не говорим. Батчу, батчу, батчу, а, да. Вот, да, суть в том, что вот я сейчас прочитал в комментарии: там кто-то пишет, например, там Артем говорит, барнаул всех сделает для барнаула. У нас отдельные условия у барнула будет такая фишка, если короче. Барнула будет, кто больше набрал. То есть, если ваша команда больше всего наберет, тогда вы можете участвовать в этих соревнованиях. А, а если вы будете больше всех скидывать, ну, это окей, это и так стандарт в Все и так знают, что в Барнауле едят мало. Вот, поэтому. Да, очень круто, Сереж. Ага, да, ты... Это все, в принципе, так что, друзья мои, следите. Скоро у нас появится еще одно направление, на которое придет еще много людей. Поэтому вот это, это прям целая ниша, заполняйте ее. Да, вот Женя, Женя Шакиров говорит, да, все, тема, короче, будем набирать снова веса, то совсем высохли. Так, хорошо, да, это очень круто, то есть у нас, если вы обратили внимание, все больше и больше разного рода направлений. Я не знаю, Юр, ты что-то уже сказал по поводу... Там, ментальная арифметика, там детки все с этим связано или... А, ну мы на прошлой неделе анонсировали а, уже, уже, уже да, да, на, да, у нас на этой неделе уже запускается На какой неделе запускается? На этой, вот а, все, уже, этом. все супер, да, уже Да уже в графике стоит расписание уже из-за да. Скул вот. вы знаете, я хочу вам такую вещь сказать Столкнулся с, с данными статистическими Сейчас все больше и больше родителей склоняются в сторону того, чтобы их дети обучались онлайн. Представьте да. Вот и наверняка кто-то из вас уже сталкивался, да, с этой информацией. Это абсолютный факт, да, Юр, тебя слышно хорошо. У меня сегодня в Бадене была встреча тоже там ну такие профессиональные люди, то есть тоже со сферы образования и ну то есть там парень он ну по версии многих считается самым лучшим лучшим сеошником а, а, то есть у него академия сео академия да, в, в ну, как, на русскоязычном пространстве вот и с ним он был со своей а, девушкой вот и а, то есть мы тоже ну как они ну как мы обменивались опытом то есть как они образование проводят как мы образование проводим такой а, это самое все что с ним связано да, и потом а, это у нас короче было два мощнейших козырь да, то есть там, знаете, там сетевым маркетингом не удивишь, образование много на эту тему в онлайне. Да, там а онлайн-маркетингом не удивишь, много там про криптоэкономику много всего. Я только такой раз говорю: ну, мы победимся, побеменья. Я только раз первую козырную карту засвоел. алли они такие, раз, такие, говорят, ой-ой-ой, очень круто, очень серьезно, все, я говорю, а лингвистика для иностранцев, для русских, еще, наверх, еще один козырь, знаешь, они такие, ой-ой-ой, вообще так круто, круто, круто, вот, а потом такую самую козырную такую карту достаю, это такой червовый туз такой, и говорю, а для детишек? все короче они эта девушка особенно Вау, вообще там круто круто причем в казани очень круто отреагировали то есть там зал тоже ребята собирали там больше ста человек было и ну везде в общем где не говоришь что сейчас у нас в руках с вами появится такой мощный инструмент где с любым человеком где бы мы когда бы не разговаривали то есть то есть ну можно так сказать, что у вас сообщество сейчас будет расширяться просто ну, как семимильными шагами, да, то есть будет благодаря вот этим вот дополнительным инструментам. Что еще сегодня хотел проговорить? У нас, если вы обратили внимание, заканчиваются, ну, во-первых, сейчас два момента даже лучше проговорить. Сейчас я открою, где у меня делось. Сейчас, одну секундочку, буквально. Вы обратили внимание, что у нас заканчиваются бинары 18%. Так, сколько их там осталось? Сейчас я гляну. Осталось 81 место. Скорее всего, сегодня оно уже закончится. Поэтому да, есть еще шанс. И что самое интересное, что скидки продолжаются. Вот сегодня этот, кстати, Владимир Шайрман сегодня не смог подключиться. Он только прилетел и он, он же на поезде передвигается. Вот, но у нас поезда решили, что им надо больше денег, и у них забастовка уже все две недели. То есть он улетел на день позже и прилетел, короче, все еще не может добраться до места где-то в поезде там. То ли его пускают в поезд, то ли его не выпускают из поезда. Вот, поэтому, так, вот, тема творчества, смотрите, в чем фишка. У нас же... Здесь сообщество, и в сообщество будут приходить разные люди, да, и разные люди будут приносить разные темы. Сейчас единственное, что, почему, например, темы не так много новых добавляется и сразу, потому что нам все приходится обрабатывать вручную. Посмотрите на Юру, он работает уже, мне кажется, по 48 часов в день. Вот, то есть спикеров приходит больше, чем мы реально можем физически обработать, поэтому… Каждый раз ему приходится принимать решения и брать только самых топовых, топовых, топовых, ну для того, чтобы максимально э, был хороший, качественный контент. Да? То есть в перспективе, чем мы занимаемся на чем мы работаем, это будет так, что э, люди будут сами предлагать темы, и мы с вами сами будем решать, там, брать эту тему или не брать эту тему. Вот, поэтому э, если вы спрашиваете, будут разные темы, будут разные темы. И будет на каждую тему под темы и под темы И разные спикеры на одну тему. В общем, там целый, целый спектр всяких разных услуг нас с вами ожидает. Вот, вот так примерно. Круто. Так что... Дядя Володя, привет огромный, он, наверное, целый поезд подключает там пока. Да, да, то есть он это самое... Вот, а вообще в целом, вот, смотрите, я, вот, если кто еще не знает, я вам так еще коротко расскажу. Три минутки у нас еще. Хотя уже нет, их, ну ладно. А, вот а, криптоиндустрия, то есть криптосообщество, то есть люди, кто занимается там блокчейном, те, кто занимается там вот эта сектор там все что с этим связано разработкой они крайне не, ну, негативно относятся к, к индустрии сетевого маркетинга. Я не знаю, видели такое уже где-то, нет, слышали такое: что именно, например, с сетевиками или с простыми людьми разговариваешь, у них все круто, нам нравится. Как только ты со специалистом начинаешь разговаривать из индустрии там крипты то сразу же там такой крайне резкие реакции и непонятные высказывания все это видели да то есть я думаю это ни для кого не секрет так вот я посетил блокч... своего рода такую закрытую блокчейн конференцию где не было ни одного негативного обзыва в сторону нашего сообщества потому что то есть вот реально то есть люди, -то, они же всегда отталкиваются от чего, от того, что они видели раньше, то есть вот своего прошлого опыта, да, и, соответственно, накладывают там плюс-минус на свой мозг и там выдают какую-то оценку. Вот. А после там трех-пяти минут разговора со мной и сетевой маркетинг хорошо, и сообщество нормально, и вообще круто, что блокчейн существует и все в этом плане. То есть что-то мы с вами делаем правильно. То есть, ну, действительно, очень многие люди относятся именно к нашему концепту очень, очень, очень здорово. Так еще люди наш код не видели, сейчас мы скоро код покажем, да. А, то есть мы еще на Дауне не перевели. Концепт, то есть на DAO перейдет, представляете, что туда начнется, какой ажиотаж вообще в мире. Представьте, первая сетевая компания, ну или как, первое сообщество, да, вот так вот. Ну, короче, еще нету ни одной сетевой компании, которая работает на децентрализованном маркетинге, представляете? А мы еще и на этап, этап дальше, то есть мы вообще не компания, мы вообще сообщество, на децентрализованном маркетинге. То есть это по-любому первое в мире. И, и вы знаете, я еще был за, за, задачей. Мне было интересно, а какие интернациональные образовательные сообщества есть, да? То есть? И какое там количество участников? Так вот, когда я увидел следующую картину, что их просто не существует. То есть сообщества образовательные есть в разных странах, их много. Но они, как правило, локальные. Либо они в городе завязаны, либо они на страну завязаны, либо они на языковую зону завязаны. Все. За рамки дальше не выходит. То мы с вами сейчас на данный момент ну, я больше просто не нашел. да, Может быть, вы где-то нашли. Самое большое сообщество, самое большое интернациональное образовательное сообщество в мире. Представляете, как круто? То есть мы работаем сейчас уже в четырех языковых зонах. Да? Я сегодня был приехал, смотрел работу, там отгружается новый видеоматериал. У нас там штук, наверное, я не знаю, сколько там испанского видео, но я не стал. Да там очень много испанских видео, целые курсы. Уже залитые, мы уже готовим, сейчас ждем только описание на испанском, все, что это связано. У нас готовится на английском, для, для английского языка там целый вагон всего интересного. И на немецком языке у нас завтра завтрашнего дня, он там в соседнем помещении, мы сняли а, целое помещение и установили туда зеленую стену. И там будет сниматься 150 немецких видео. И к нам просто приезжают на потоке разные тренера которых мы просто тупо отснимаем на хороший звук и на хорошую э, зеркалку. Э, и тем самым мы сейчас зальем э, э, немецкий видеоконтент э, в размере 150 видео. Нормальная тема, Юр. Тема огонь. Поэтому практически нам там сколько еще надо, там, я не знаю. Ну пусть там давайте месяц-два возьмем, то есть до лета и летом, это... о, Слава пришел Слава, я а, тебя слава уже, потерял уже я здесь, да Толь, я что-то не мог выйти в интернет все это время, чуть планшет об стенку не разбил не, не, так это не надо не планшет об стенку разбивать, а бриться надо сначала планшет смотрит, а не ну что ты в эфир идешь, ну планшет уже тебе по-всякому намекает понимаешь так, в общем все, ребят, мы все проговорили с моей стороны все, вопросов я смотрю так и не последовало, только были позитивные отзывы моя команда, мы готовы да. Вы, я счастлив. А, еще небольшая есть к вам информация. На следующий понедельник вот, постарайтесь подготовить максимальное количество. Может мероприятий открытое, вы можете приглашать сюда, в общем-то, потенциальных своих партнеров, кандидатов, тех людей, кому необходимо, еще где-то, может быть, там убедиться так, более более убедительную получить до да, информацию для того чтобы принять решение к нам а, войти в нашу семью большую и на следующей неделе мы готовим на понедельник на изи Life а, готовим очень а, необы необычную передачу необычный выпуск будет я сейчас не ничего не буду говорить вы придите вы посмотрите это будет понедельник еще а, более мощный вот следующий чем э, эти два предыдущих вот вас ожидают э, реально две очень ярких новости просто там сумасшедшие новости вот такие сказать ну, все круто но ну, куда уже дальше а наша задача делать все лучше лучше лучше вот приходите в следующий понедельник обязательно со своими гостями подключайтесь это будет для них полезно это будет для вас очень э, вкусно и э, выгодно и интересно поэтому я все сказал и передаю микрофон дальше если кто-то хочет еще какие-то, может быть, вопросы задать, задайте. Если нет, будем разбегаться, иначе у нас... Толь, я будет. можно вопрос задам тебе? Давай, мне а. давай. Помнишь, мы с тобой говорили на Кипре, что у нас скоро появится видео по три минуты, народ требует там, что с этими видео? На этой неделе. Видео готово, видео подрезано, видео загружено. Сейчас мы уже приняли шаблон. Как это будет вставляться? Сейчас это все натягивается, ну как натягивается, как это правильно сказать? Верстка идет, верстка идет на сайт и скоро увидите внутри кабинета. То есть внутри кабинета будет инструмент, что даже человек, который у вас по реферальной ссылке зарегистрировался, он сможет еще просмотреть, что и как здесь у нас происходит и вообще интересно ли ему, он сможет принять решение. То есть будет чуть-чуть поудобнее. То есть я уже сейчас посмотрел там Кое-что надо еще доделать, то есть, в частности, показать там кабинет почему два там. Ну, пару мелочей там, это мы запишем, это прям с экрана записывается и будет хорошо. Супер, Анатолий, вот. я тебя люблю. Ну, а а можно вопрос? Тебя... Анатолий. Да. А реферальные ссылки, когда начнут работать? Там одна как... реферальная ссылка на страничке. Да, ана... все правильно. Одна ссылка реферальная пока будет, до тех пор, пока мы не увидим нормальные качественные лендинги. Те лендинги, которые я увидел, ну, я, если честно... Сказал, что их лучше отключить вот а, например смотрите вот у меня последнее время проходит вот переговоры да то есть также я же так же как и все вовлекаю новых участников сообщества понятно да и вы знаете я не маркетинг план не рассказываю 500 ссылок мне не надо я людей вывожу я им даю вот эту то что сверху есть ссылка на сайт на контентный сайт, то есть это наше самое главное с вами оружие, да, это наш контент. Люди выходят на этот сайт, я им говорю, смотри, смотри, смотри, смотри. Они глаза открывают, офигенно, классно, я хочу. Я говорю, ну, нажимаешь регистрацию, регистрируешься и вперед. Все, хватает. А можно уже отправлять его? Можно. Угу. Хорошо, а тут сайт. говорили, что не к другому спонсору попадет кому-то. Нет, нет, нет, не. это все... Это все... Если кто-то вам такое говорил, то это просто по незнанию. Смотрите, системой просто технически невозможно, чтобы кто-то дал ссылку и такого не было ни разу. Это я вам точно могу сказать, потому что каждый в случае, там было несколько случаев, каждый, в частности, я сам лично проверял. Я вам точно могу сказать. Ошибка была в чем? Человек отсылает реферальную ссылку, да, он ее принимает на телефоне, посмотрел, говорит, все круто, хочу. Идет домой, заходит на компьютер и регистрируется. Uh -huh. ну, как она считает? Она же не экстрасенс, это ссылка. Она же не может там телепортацию делать ему на там компьютер. Но ну, это нереально просто. Вот и сейчас, чтобы чтобы как защитить пользователей, кто ну этот момент еще этот не знает, да, то есть им всегда просто нужно смотреть там всегда еще стоит спонсор, то есть от кого пришла ссылка. Если он видит, что там ссылка не от того человека, ну, туда не надо там регистрироваться. Только mm -hmm. так. Да. Да. То есть это... Да. Просто мы убрали, там было много ссылок, многие люди путались. А это для чего? Почему? А как? В общем, вопросов было больше, чем... Ну, да. ну короче, много обработки было, поэтому решили одну сейчас оставить, а мы сейчас отбираем другую команду, то есть кто будет заниматься именно... Вот все, что с этими сайтами связано, и с этой стратегией, с символ-маркетингом и так далее. И когда мы уже определимся, там будет пошагово появляться один, второй, третий лендинги по целевым аудиториям. А также, как мы видим, сейчас уже вы видите возможность загружать курсы. Соответственно, и возможность скоро появится продавать эти курсы не участникам сообщества. Да, и, соответственно, также нужно будет систему разработать реферальных ссылок на каждый курс, который можно будет предлагать. Вот, примерно так. Анатолий, а можно вопрос такой по поводу вот обязательного Gmail? мы должны регистрировать? Да. Яндекс а, а почему я, только? Не, не знаю, я вам расскажу хороший вопрос. Это, ну, я вам так скажу, что такое такие, я даже наверное не могу ресурсы называть, в общем, есть определенного рода ресурсы, которые сами определяют, что показывать людям, а что не показывать людям, да, то есть, например, вы получаете какое-то письмо, и оно адресовано вам. Но кто-то, ваш посредник, решает, показывать вам это или нет. Я задам вам другой вопрос. А вам нужен такой посредник? Вот, например, Gmail, он дает информацию, как дает, а другие ресурсы нет. То есть они просто не доставляют наши письма. Вот. То есть там есть на это решение, но для этого нужно какое-то время. Вот, Поэтому работаем с Gmail. Ясно, спасибо большое. Да, то есть мы уже по-разному пробовали, ну вот такая ситуация. Но она решаемая, сроки я не знаю, но она решаемая, нужно какое-то время сказать. Понятно, ага, с радостью. Так, ну что, у матросов нет Можно вопросов? Вопрос. Пойдемте в поле, последний 81 бинар забивать да. А тут за счета мало осталось-то как совсем-то. И главное, помните про скидки. Сейчас сейчас VIP стоит почти в три раза меньше, чем в январе. Окей? Okay? Okay, да. И я вам еще так скажу, я вообще не уверен, что еще когда-то випы будут столько стоить. То есть, даже когда мы зафиксируемся уже с ценой, он будет больше стоить, чем стоит сейчас. Поэтому подумайте о близких, позаботьтесь о них и дайте им возможность быть в первых и быть первыми людьми. Вот. Можно вот. вопрос задать? Да. У меня есть люди, которые ну, с маленькими детьми, и они говорят, возможно ли э, купить только, например, детский курс. Это будет э, рассматривать? Да, это будет отдельно, когда будет реферальная система готова для э, курсов, которые можно продавать. То есть, если есть какой-то курс, там, допустим, там 10 видео, курс стоит, например, там 300 долларов, то можно будет взять реферальную ссылку и продать именно этот курс этим людям. Им не надо ни в кое сообщество заходить. вообще не надо. Ну да, потому что они не хотят, как говорят, нам все не надо, валюта не интересуется и не хотят познать а вот детский курс купили да да да да, да, да. для этого и делается реферальная система для курс. Спасибо. да с радостью это же главная задача я вот так уже шутил как-то раз вот смотрите раньше помните был бизнес с баночками но бизнес с баночками там есть определенные сложности то есть кому-то крем подходит кому-то не подходит да там где-то есть растаможка, где-то нет, где-то надо взять куда чтобы доставили, где-то доставка не работает или что. А теперь представьте, что есть баночки, но все вот у стресса нет. То есть баночка доставляется мгновенно в любую точку планеты. Оплата производится там, криптовалютой. Ну, там, биткоином, например. Нормально? И не обязательно даже быть участником сообщества. Просто, если меня интересует какой-то курс, я его взял, купил и все. Все счастливы. Ну, если Юра позволит, конечно, курс для детишек отдельно от сообщества предлагать. Может быть, Юра скажет, нет да. не Можно еще один вопрос? У нас, у нас реально курсы будут... Узбекистан были, можно говорили, да? подключать. Конечно. Узбекистан можно подключать. Узбекистан. А чем Узбекистан отличается от других стран? В Узбекистане можно обучаться? Ну, ну значит, можно. Не, просто если в Узбекистане нельзя учиться, тогда нельзя. У них деньги другие просто, по курсу там не получится. Я хочу, собираюсь в Узбекистан с Русланом поехать. Ой, я не были, знаю. Были, были в Казани, Сабиров, Руслан с вами. Да. Вот. Мы собираемся в Узбекистан. Думаю, как же там с деньгами разобраться их ними. Ну, это вам надо на месте будет, наверное, разбираться. Я, сейчас, да. я там не был ни разу, не знаю. Так, ну все, все давайте будем заканчивать. Все, заканчиваем. Все, всем пока. Здорово, что все собрались. Пока. Да, все, пока-пока. До скорых встреч. Пока. До следующей недели. Пока. Все хорошего. Да. Пока.